Нажимай! Всем привет! Мы на канале Принцесские детали! И сегодня наш штаб челлендж! Ой, что это? И сегодня у нас вот такая вот интересная игра. Здесь бабушка, у которой надо будет своровать свежеиспеченные печеньки. Да. Если она проснется, то вы проиграли и начинайте снова. Давайте открывать. Да! да! Вот наша бабушка, которая спит. Нам покажет рулетка, сколько раз да. нажимать на кнопочку Ку Зеленый это значит брать печеньку Фиолетовый это значит убирать печеньку Эти два человечка Это значит, что ты можешь забрать печеньку Которой тебе не хватает в коллекции у кого-то из игроков А это пропускаешь очередь Так, Ребята. вот она, наша бабуля Тише, детки, не разбудите ее Тихо, тихо, вот она Давайте уже а начинать да. Давай. Крутит Вероника Кто первая. Кто первая? Вероника как всегда. Давай Вероника. Посмотрим что у тебя будет. А Ты можешь забирать печеньку, но у нас ни у кого еще нет печенек. Поэтому крути снова. Вот. Бери. Нажимай один раз <соскоп> и печеньку. Давай. Раз. Бери печеньку. Все. Один раз. Выбирай печеньку. <соскоп> Ой, вот это твоя коллекция. Теперь Алиночка. Три раза, Алина! И одну печеньку положить, но печеньки у тебя нет, поэтому нажимай только три раза. Раз, раз, два, Осторожно! Три. А, мне тоже три раза! Давай, нет, я не хочу, чтобы она у меня челюстью свои стрелялась. Раз. Я даже сама испугалась Ой, ребята, она правда так внезапно Жевает что? Я же сама испугалась Зубы упали Да, зубы упали у нее да. Все, бабушка, спи, спи Так, спи. теперь Вероника Три раза! И ложи обратно печенька. Где твоя печенька? А где твоя? А зачем ты ее обратно положил? Ну, в общем, ты ее уже положила. Ну да. Три раза. Раз, Раз два, три. три. Не надо ее будить. Это твоя печенька, ты все туда ее положила, потому что у тебя фиолет. Валин, давай здесь крути, чтобы видно было. Так, посмотрим. Зеленая и три раза. Орео. Орео, да. Ну теперь rigue. я. Так, одну печеньку опять три раза. Ой-ой-ой. А ч вы отворачиваетесь? Раз. А два. А! Нет! <Christianity> не буду! Три! Пrayon. Тихо. Пrayon. Я красную беру себе печеньку! Убери пальчики! Так, посмотрим. Три раза, Вероника, и одну печеньку. Давай. Да, но сначала тебе надо нажать три раза. Осторожно. Раз, Раз два, три. три. Забирай О. печеньку. А? Вот это, это. Олео. Всё, я. Теперь я сижу, я Так, посмотрим. Забрать печеньку у кого-то из нас! Ну так как у вас одинаковые печеньки, поэтому придется забирать у мамы красную Не-не-не, теперь у тебя две о, о, о -о -о, ты у нас впереди, да Давайте-давайте-давайте ты... Мама, две печеньки, э, печеньку обратно, у меня уже ее забрали Два раза, мама а, а, а. Р... Нет, раз Два. Давай, теперь ты вверенка. Обратно печеньку и один раз. Давай. Нажимай. Все. Одну печеньку, ребята. И один раз. Раз. О, Алиночка, ты проиграла. Тебе а. придется обратно все Фильдя. положить. Так, Обратно ее тебя... челюсть. Которая не засунуется. <laughs> вот, мы засунули обратно челюсть. Спокойной ночи, бабусенька. Да, да, да, да. Вот, тут Фильдя. печеньки Фильдя. разлетелись. Фильдя. Да. Ну, давай, Вероника. Спи бабушка, я ее лучше держу. А -а -а. Да. Пропускаешь, да. Теперь мама, значит. Так. Один. Один. Давай, мама. Раз, Это как бомба, да? Да. <laughs> который, на которую нажимаешь и не знаешь, когда Все, она взорвется. Я. Два раза нажимать на кнопочку и две Печень. печеньки. Нет, печенька одна. Два раза нажимать. Я возьму вот эту печеньку, которая готова со мной И... Таят! я, Раз! Два! Ух! У, у. у. у. у. Не такой нос смешной! Смешной а нос у бабушки! Да. Теперь ты, да? Да, крути, Юронька. Пу опять, Юронька! Да, Мама! Ну хорошо, крути снова, давай. Ты. Хорошо. А. Одну печеньку обратно, дозывай один раз. Раз! О! Давай, Алина, нет Этим. Нет, у тебя фиолетовый Можно брать только когда зеленая Когда фиолетовый, надо обратно ложиться. Да Ну, играй Я один раз нажму на кнопочку И одну печеньку Я один раз нажму на кнопочку Раз Теперь моя очередь Одна печенька и одна кнопочка я боюсь тебя трагать. Да, я возьму вот печеньку себе вот такую вот бублик, такой вкус. Раз, два, три. Бабушка, спи, спи, Ну все, мама проиграла. Теперь остались вы. Я должна выиграть в потому что у меня две зеленые один раз. Один и бери печеньку один. Ой, вот да. красненькую, красивую, да. Посмотрим, что мне попадет за два раза нажимать на кнопочку и одну печеньку. Раз, два, У Алины уже не хватает всего одной. Давай, Вероника, крути ты. Три раза, мама, и одну. Давай! Раз, два, два три! Стой, печеньку. бери печеньку. Вот, я за тебя взяла, хорошо? Что мне попадет? Положить обратно. И три раза нажать. Ой-ой-ой, Алина. Три раза нажимай. Раз, два. Ну, все, Алина. Получается, выиграла Вероника. Игра есть игра, Ну в следующий раз выиграет кто-то другой. Да, ребята. Ну что, ребята, надеюсь, вам понравилась эта такая игра? замечательная игра. игра. Вам было весело. И, и разбудить да. бабушку. Всем пока. Подписывайтесь Это на наш ярко. канал. И ставьте и лайки. Пока-пока, ребятки.